здравствуйте господа с вами опять майкл лившиц сегодня я хочу сделать еще раз тренировку по нашему бэк-офису путешествие по нашему кабинету и еще раз хочу сделать тренировку как же правильно работать с нами роликами с нашими роликами с нашими рекламами как же набрать эти 10 заклятых часов дело в том что последние пару дней я проанализировал вопросы которые мне скидывают а в нашей группе на Facebook <смех> вопросы, которые я вижу в наших чатах. И я просто убежаю, убеждаюсь лишний раз, что 90%, я подчеркиваю, 90% людей делают ошибки по одной простой причине. И у них не получается по одной простой причине, что они делают неправильно. Тренировки, которые я скидываю на Facebook, и у нас там уже их много, у меня такое ощущение, что просто никто на них не обращает внимания, никто не передает в группы. Потому что людям легче задать вопрос. Так вот, господа, вы уже знаете, что многие вопросы ответы на вопросы от меня не получают, потому что я их просто игнорирую. Игнорирую я только те вопросы, на которые ответы уже есть прямо в группе. Поэтому на будущее, пожалуйста, господа, сделайте мне одолжение, сделайте себе одолжение. Перед тем, как вы задаете вопрос, сначала прочитайте. А может быть в группе уже есть ответ. Господа, помогите мне. Помочь вам заработать деньги скоро я уеду на две недели в отпуск и вообще отвечать не буду и почему я это говорю потому что вы должны знать уже что нужно сделать среди вас очень много лидеров очень много людей которые знают что происходит они умеют работать с компьютером кстати еще раз хочу просто подтвердить повторить то что я говорил еще раньше 90% людей не имеет элементарного знания, как работает компьютер и как работает интернет. Я имею в виду не 90% наших партнеров, а 90% людей, которые пишут, что у них проблемы. Конечно, они всегда валят проблемы на компанию, думают, что какие-то глюки, а на самом деле это не так. Я вам скажу, почему я так говорю. Если у нас у всех какая-то проблема и мы все не можем зайти в кабинет, значит в кабинете идет работа. Я уже говорил раньше, что на сегодняшний день в компании, именно в проекте THW Global 15 программиров работают 24 часа в сутки решить все проблемы. И работы идут каждый день. И иногда бывают проблемы, что действительно нельзя зайти, например, в бэк-офис, нельзя, или нельзя сделать какую-то операцию, только из-за того, что в системе глук, глюк. Но если вы мне жалуетесь, у вас проблема, а у меня в этой проблемы нету, потому что я захожу на веб-сайт, все в порядке, все работает, значит, у вас тоже проблем нету. Просто вы не знаете, что вы делаете, или вы делаете неправильно. Вот для этого я и даю вам тренировки, чтобы вы просто могли сами разобраться. Но если у человека нету элементарного знания, как работать с компьютером, как работать с интернетом, даже мои тренировки не всегда помогут. Поэтому пока у вас есть возможность, господа, вспомните мои слова. Когда начнет работать система, когда начнут платить, у тех, кому не знает, что происходит, будут проблемы. Я имею в виду люди, которые не умеют работать с компьютером. Мне иногда выборочно... Я смотрю на людей, которые мне задают вопросы, иногда выборочно я им звоню по скайпу. Или я им пишу, позвоните мне по скайпу. И я прошу им, чтобы они открыли свой экран и показали мне, что у них за проблема. Так вот я хочу сказать, 99%, 99 у людей, у которых что-то не получалось, это в 100% их не была проблема, их не ошибка. Это 99% людей, которые пишут, которым я позвонил, что у них а, была проблема. Это значит, из 10 человек 9 просто делали неправильно. Поэтому, господа, это очень важно, чтобы вы обратили внимание на все наши тренировки. Если у вас какая-то проблема, пока еще есть возможность, если вы что-то не поняли, не задавайте просто этот вопрос на Facebook. Пока я еще могу ответить по скайпу. Позвоните мне. И я постараюсь по очереди ответить всем, если на самом деле есть проблема, ответ на который вы не можете получить на, в нашей группе на Facebook. Я надеюсь, что это понятно. А теперь я хочу еще раз показать вам, что нужно делать в бэк-офисе, и как нужно правильно проходить время на роликах, как нужно клыкать, что нужно делать. Поэтому, господа, пожалуйста... Как говорится, прислушайте внимательно, открой, откройте свое мышление, дайте мне возможность объяснить вам, а вы просто прислушайтесь. Все, что от вас требуется. И плюс у меня большая просьба эту тренировку передать всем своим партнерам. Сейчас вы видите на нашей странице это наша в данном случае моя реферальная ссылка вы видите что в компанию уже зарегистрировалось 1 миллион 170 тысяч человек но из них пока только 525 тысяч человек это люди которые прошли ответили на все вопросы если вы видите что сегодня на нашу веб-сайт уже клыкнула 269 тысяч человек это новых новых людей а Page view то есть прошли веб-сайт 3 миллиона 359 пятьдесят тысяч пятьсот человека и не забудьте что это по американскому времени отчет идет я а у нас только четыре часа дня и уже прошло а, более трех миллионов людей и эта цифра растет каждый день потому что все больше и больше людей начинают обращать на нас внимание Сейчас я зайду в бэк-офис. Это, я надеюсь, все знают, как сделать. Кстати, если вы не можете зайти в бэк-офис, если вы забыли пароль, когда вы заходите на эту страницу, <laughs> вот есть link. Видите, написано «forgot your username или пароль». Это если вы забыли свой логин или пароль. Вы просто нажимаете сюда, вам открывается другая сайт, и вы должны написать свою электронную почту. Вы знаете, мне несколько раз, я говорил с людьми, которые жаловались, что все, что, как бы они ни делали, на их почту ничего не приходит. А потом, когда мы разобрались, оказывается, они сделали ошибку в своей электронной почте. Поэтому, господа, когда вы, особенно когда вы подписываетесь, пожалуйста, будьте очень внимательны. Окей, okay, это я нахожу сейчас в своем бэк офисе Первое с левой стороны, вот эти все линк, <coughs> которые я вам советую, если вы не ознакомились со всеми, пожалуйста, зайдите туда и посмотрите, что означает каждая из них. Первое, Message Center. Здесь все письма, которые приходят вам, они приходят в кабинет. И ответы и все письма находятся здесь. Вот все письма, которые я получил на сегодняшний день. Уже видите, две страницы, которые я получил с того момента, как я подписался. Если вы не помните свою реферальную ссылку, во-первых, реферальная ссылка у всех одинаковая, за исключением, что вы должны написать свое логин, логин, имя, а потом точка thwglobal.com это ваша веб-сайт. Если вы не знаете, вы должны нажать вот сюда. Я просто нажимать не хочу, где написано Welcome to THW, то есть добро пожаловать. И вся ваша информация будет на этой веб-сайте, в смысле на этой странице. Я вам советую эту страницу запомнить, сделать какой-нибудь Файл у себя на компьютере, как я это сделал, я вам сейчас покажу. Видите, вот, THW Global. Здесь у меня вся информация, которую я держу по THW Global. Если у меня кто-то спрашивает вопрос, чтобы я нигде ее не искал. она у меня прямо здесь. Вот это англоязычное, а вот здесь Russian. Русскоязычное. И все у меня тут есть. И мне не надо что-то искать. И отвечать. Все есть прямо здесь. И вы должны сделать то же самое. Следующий сеттингс. Люди спрашивают, как же я могу поменять свою информацию электронную почту в бэк-офисе. Очень просто. Нажимаете на Settings с левой стороны. Видите User Information. Нажимаете на User Information. И у вас выскакивает вся и ваша информация. Имя, фамилия, электронная почта и так далее и тому подобное. Нажимаете сюда Edit Settings. И вот здесь теперь вы можете поменять имя, фамилию, электронную почту, юзернейм, пароль. Вы можете поменять все. Но если вы будете это сделать, пожалуйста, господа, делайте внимательно, не спешите и не допускайте ошибок. Referral Center. Sponsored Users. Первое. Обратите на это внимание, потому что тоже очень много людей задают вопросы. И сегодня я вам скажу еще одну вещь. Почему очень важно, почему я все время говорю, не ждите, подписывайтесь в бизнес. Но здесь вы видите, на каждом уровне показывает, сколько людей в, в проекте. В вашем, в вашем, на ваших 10 уровнях. Вот я могу вам похвастаться, у меня уже 170 тысяч человек. И все потому, что я не жду, а работаю. Теперь следующее, видите, под спонсор Users идет спонсор User 3. Я нажимаю на эту кнопку. <coughs> что это значит? Здесь показывает всех людей, которые, то есть 465 человек, которые у меня в группе, в смысле на моем первом уровне, многие мне задают вопросы, могу ли я открыть несколько аккаунтов. Я сам лично открыл три аккаунта, то есть еще два. Но один аккаунт я открыл под имени своей супругой, хотя я буду на нем работать. И еще один аккаунт, но тоже я открыл на определенного человека, на живого человека. Поэтому, если в будущем я захочу этот аккаунт кому-то отдать или даже продать, я смогу это сделать. Но работать я буду на трех аккаунтов. Но если вдруг компания попросит у меня доказательства, что это живой человек, у меня эти доказательства есть. Так как я говорил вам раньше, не открывайте аккаунты на мертвые души, потому что из-за этого у вас в будущем будут проблемы. Вы видите что у меня на перед некоторыми людьми так кресть плюсики если я нажму этот плюсик то показывается вторая линия этого человека и сколько людей у него если плюсика нету то тогда это человек просто никого в бизнес не привел идем дальше вот сейчас обратите внимание это очень это очень-очень важно многие люди у меня задают этот вопрос и многие не знают что это такое Dual Team Triview, это бинар. Пока наш бинар не работает, но он будет работать в будущем. Пока, господа, наш маркетинг, это называется Unilevel. Каждый из вас может привести людей на свою первую линию без... Это сколько хочет. Хочет два человека, хочет 10 человек, хочет 1000 человек. Не имеет значения, на первом уровне у вас может быть беспредельное количество людей. Всех, кого они приведут, это будет ваш второй уровень. Всех, кого они приведут, будет третий уровень, и так мы будем получать деньги до 10 уровней. Бинар, это у вас будет две ноги. Одна нога и правая нога. Настоящие лидеры сетевого бизнеса, которые строят бинар, они знают, как правильно строится бинар. Сначала все строят одну ногу, которая получается самая large или самая большая нога в вашей системе, в вашей группе. Потом, когда уже в этой группе, в этой ноге получается, как говорится, своя жизнь, и люди уже рекрутируют без вашего вмешательства, только тогда начинают строить вторую ногу. То же самое, что делает компания. Сейчас строится одна нога. И все люди попадают в эту ногу. Если вы посмотрите, у вас есть плюсик. Если я начинаю нажимать на этот плюсик, то будут открываться люди, которые пришли в ваш бизнес уже после вас. И так это будет почти до бесконечности. Или если я посмотрю здесь, видите, написано мое имя, мой аккаунт номер, и пишется левая часть. У меня в моем левом в Бинаре уже 1 миллион 170 тысяч 160 человек. Пока в правой ноге еще никого нет. Здесь уже появился значок доллар. Это значит в будущем будет показывано, сколько денег будет проходить в этой ноге. Значит мой уже второй бизнес, потому что Бинар это будет еще добавление ко всему тому, что мы заработаем. Значит у меня уже это добавление наполовину построено. Поэтому, господа, не ждите. Каждый из вас, я просто вам советую зайти сегодня в свой бэк-офис, посмотреть эту часть вашего бинара и посмотреть, сколько людей под вами, сколько людей прибавляется к вам каждый день. А точнее, вам каждый день сегодня прибавляется уже, наверное, тысяч восемь тысяч десять. Каждый день прибавляется людей в вашу ногу. Это если вы подпишете сегодня кого-то нового, то завтра у этого нового человека будет уже тысяч десять под ним. И сегодня, может, он с этого ничего не получит, но завтра 50% его бизнеса уже будет работать. Я имею в виду завтра в переносном смысле. Вот поэтому, господа, я вам говорю и повторяю говорить, что если вы говорите человеку, делаете презентацию, знаете, как я это делаю? Я делаю таким образом. Когда я человеку все рассказал и показал, если он со мной, мы с ним разговариваем, и у него какие-то затираются сомнения, я ему говорю просто так, я задаю такой вопрос. Я ему говорю, например, Марина, если все, что я тебе только что рассказал, если ты это знаешь, что это стопроцентная правда, ты хотела бы этим заниматься? Если мне человек говорит да, я говорю, тогда от тебя требуется только одно. Подписаться в компанию, чтобы у тебя было, было место в структуре. Пройти, э, ответить на все вопросы. И начать отвечать на ролики, потратить немного времени, чтобы хотя бы набрать те 10 часов. Никакого риска нету. Тебе ничего не стоит. Тебе нужно просто потратить какое-то время. Но если это правда, и ты это не сделаешь то потом ты будешь жалеть. Если это неправда, а что ты потерял? Никакого риска. Вот так я говорю людям, которые мне говорят в лицо, что они чему-то не верят. Вкус они просто зайдут в систему правильным путем и займут себе место, господа. Дальше. Sorview center. Это там, где вы должны ответить на вопросы. Если у вас показан палец вверх. Вы уже прошли. Если вы хотите пересдать, вот здесь пишите «Click here» и можете пересдать, ответить вам на вопросы заново. И вы всегда в будущем это сможете сделать. Soft Launch Support. У нас сейчас происходит Soft Launch. Soft Launch. Вот это написано FAQ, это вопросы и ответы. Есть просто выбранные самые популярные вопросы и на них ответы. Дальше, Video View Stats. Вот это одно из самых главных моментов, о котором я хочу рассказать на нашей тренировке. Первая проблема, одна из самых основных. И то, что я вижу, все время пишут в чатах к сожалению, и в нашей группе на Facebook. К сожалению, я всем позвонить и ответить не могу. Потому что я иногда я просто понимаю, что людям надо показать. Но у меня уже нету столько времени, чтобы показывать каждому, потому что группа растет. Поэтому я вас прошу, господа, внимательно слушайте. И потом отвечайте на эти вопросы в своих группах. Я, кстати, хочу поблагодарить тех людей, которые многие из вас это уже делают. И иногда задают вопросы, и перед тем, как я успеваю дать ответ, на них уже дают ответ. И ответ правильный. Поэтому я вас большое вам спасибо от всего сердца. Я вас благодарю, я знаю, что вы настоящие лидеры. Но, к сожалению, все вопросы увидеть и успеть ответить просто физически невозможно. И чем будет идти дальше, это будет становиться тяжелее, тяжелее, тяжелее. И я просто не хочу, чтобы люди думали, что их игнорируют. Просто уже физически времени нет. Сами представляете, если у меня в группе 170 тысяч человек, и только на моих 10 уровней, сколько же происходит ниже моего 10 уровня? Это фантастическая сумма. Поэтому ответить всем на вопрос я уже просто не могу. Поэтому смотрите внимательно. Очень часто люди говорят, время крадут. Чтобы вы знали, что время ни у кого не крадут и ни у кого не пропадает. Если у вас пропало время, значит вы или не досмотрели правильно свой ролик, или вы не знаете, как смотреть время за каждый день в отдельности. Потому что у меня время не пропадает, если не пропадает время у меня, значит оно не должно пропадать у вас, потому что система для всех одна. Я надеюсь, вы это пони понимаете. Вы видите, видите слева, в смысле вверху, левее, у вас написано today, yesterday, this week, this month, this year, all и custom. Today это сегодня, вчера, всю неделю, весь месяц и весь год. И просто за все время, если вы будете в бизнесе 10 лет, вы за 10 лет сможете нажать, нажать All, все, и вам все покажет. Кастум это вы можете смотреть за конкретное число. Вы видите, сегодня я ни разу не делал клыки. Я еще сегодня не успел, сегодня суббота, сейчас 4, где-то пол пятого дня. Я сегодня просто только недавно пришел домой. Шикарный день, я отдыхал, поэтому я не хотел ничего делать. Но у меня, благодаря тому, что я выкладываю все время ролики на Facebook, люди сами заходят. И вот сегодня у меня уже насмотрели, видите, было на время 38 минут. Но люди, наверное, не смотрят до конца. Такое бывает. А засчитали мне 35 минут. Я сам ничего не делал, но мне засчитано 35 минут. Но если бы я этого не выставлял, то у меня был бы ноль. И кто-то другой бы сказал, что у него все пропало. Но это неправильно. Если я кликаю, видите, туда нажимаю на вчера. Я нажимаю сюда. И вот у меня все, что произошло вчера. Вы видите здесь, где написано you. Это то есть вы, то есть я. Это где я клыкал. Но видите, я не так много клыкал. В основном это у меня были ролики, которые я выставляю на Facebook. И вот видите, у меня прошло. За счет этого я набрал время час, 16 минут и 49 секунд. Я могу нажать всю неделю. Видите страницы? Тут идет по страницам, потому что у меня много людей клыкают, кроме меня. Видите, показывает 10 сентября, 9 сентября. Ниже, видите, 9 сентября было много, 8 сентября, но это все 9 сентября. Это одна страница. Теперь, видите, у меня тут открылась страница 1, 2, 3, 4. Это все за прошлую, это все, получается, было за, прошлый, за прошлую неделю, а про, за прошлую, за неделю. Не за прошлую неделю, а за неделю сегодняшнего дня. Видите, нажимаю вторую, уже 3 часа. Плюс 4 часа, плюс 1 час. Это все надо прибавлять. Вот сейчас мы повторяем, посмотрите, час 43, плюс 4 часа, это получается 5-6 часов. Плюс 3 часа, 9 часов. Плюс час почти 2 часа. 11 часов я набрал за неделю. А если я хочу посмотреть за все время, то видите, сколько у меня здесь страниц. 13 страниц. Поэтому, если вы хотите посчитать все время, что у вас было просмотрено, надо считать все страницы. Нажмите вот эту страничку «All». Все. Опуститесь вниз. Это первая страница. Потом нажимаете «Вторая страница» и прибавляете это все. Третья страница. У меня уже что-то заняло. И вот таким образом прибавляете. Я надеюсь, вы меня понимаете. И вот только тогда вы увидите, сколько вы набрали часов. Чтобы вы не паниковали, как паникуют у нас люди в нашей группе. У меня забира, пропало время. Время никуда не пропало. Каждый день новый отчет. Еще я вам хочу сказать одну вещь. Вы видите, что у меня очень много... Видите, в начале, в начале у меня было что все делал только я сам, видите, везде ю ю ю, то есть я, я, я. А к концу уже у меня много вот эти номера, это то есть те линки, которые я выставляю на Facebook. И я сегодня вам покажу еще раз, может быть, помедленнее, чтобы вы повнимательнее посмотрели, как это я делаю. Кстати, многие люди, я вижу, начинают жаловаться, они выставляют ролики, на этих роликах одна и та же страничка, ой, фотография, другая фотография, какой-то слон, много слонов. Господа, какое это имеет значение? Вас это не должно волновать. Что бы там на этой фотографии не попалось, не имеет никакого значения. Люди, будут, люди же не знают этого. Вы же рекламируете на всем интернете, где находится более трех миллиардов людей. Это для вас одни и те же фотографии. А для них это не то, что вы, то, что вы видите. Это не имеет никакого значения. Они все равно клыкают. Видите, как у меня? Вот вам разница между лидером и людьми, которые все время жалуются. Я не жалуюсь. Я знаю, что есть какой-то глюк. Ну так и что? Извините меня. Хрен с ним. Я выставляю. Видите, сколько мне часов засчитывается? Посмотрите, сколько мне засчитывалось в прошлый раз. Со всеми часами, делами, почти три часа. Это то, что и я выставлял, и то, что выставляла, и то, что у меня на мои ролики клыкали. Посмотрите здесь, третий день. Посмотрите, почти все. Я только несколько раз заходил в этот день. За несколько дней. У меня набрано четыре часа с половиной. Четыре часа. Если бы вы это начали делать правильно, и не думать о том, какая будет картинка, вы бы уже давно набрали бы десять часов. Я даже свое время не трачу. Господа, пожалуйста, прислушайтесь к то, что я вам говорю, потому что я с интернетом работаю уже с первого года, 15 лет. Только с интернетом. При помощи интернета я обстрою свой бизнес. Поэтому у меня бизнес большой. Еще раз покажу вам, господа, посмотрите, сколько у меня людей в группе на моем первом уровне. Только в моем первом аккаунте 465 человек, это только в моем первом аккаунте. У меня еще два аккаунта есть. И на всех 10 уровней 170 тысяч человек. Конечно, я знаю, что я это привел не сам. Мы это сделали все вместе, я это все прекрасно понимаю. Но у меня есть ребята в группе, которые делают то же самое, то, что я им показываю. И только потому, что они делают таким же образом, они просто копируют меня, как я копирую кого-то тоже, это не я все придумал. Меня этому научили. И у них тоже большие группы. Потому что они делают то же самое. Поэтому не придумайте ничего нового, не спорьте, не задавайте глупых вопросов. Следите за информацией, которую я выставляю, и делайте то же самое. Теперь я зайду на нашу сайт, где и находится наша платформа, где мы, как говорится, кликаем на наши ролики. Тоже этот момент слушайте, пожалуйста, внимательно, потому что я вам покажу конкретно, что я делаю, и как это все выглядит, и как оно отмечается у меня в бэк-офисе. Первое, что вы должны сделать, ⁇ сайдинг. Видите, обязательно сайдинг, или вы будете все кликать для... Дяди Феде, потому что вам ничего засчитывать не будет. И поверьте мне, господа. Многим из вас, я не имею в виду, что всем, но многим из вас вот такой из-за этой проблемы ничего не насчитывают, потому что вы не заходите в свой бэк-офис. Нажимаете «Sign in». Пока не получится с правой стороны наверху «Sign out». Ничего делать нельзя. Сейчас я на минутку зайду в бэк-офис, опять к себе внутрь, и что-то вам покажу еще раз. Чтобы вы просто видели, что я на самом деле буду проходить ролики. Я зайду сейчас в видео View Stats и покажу вам. Когда вы заходите в ролики, когда вы начинаете кликать, оно начинает сверху. И вот видите, написано watched by. Это то есть кем, смотрел кто. Видите, здесь номер. Это просто кто-то у меня на интернете зашел. Сейчас, когда я просмотрю, появится you. Поэтому, чтобы вы видели, что я сейчас я это сделаю вместе с вами. окей okay. Значит, я нахожусь опять в бэк-офисе, там, где у нас наша платформа. Я видите, написано sign out. Я хочу, чтобы это было чтобы я был внутри системы, чтобы я это не делал бесплатно, как говорится. Не бесплатно, а зря. И я, например, вот, посмотрим, food recipe, это как готовить какой-то продукт. Окей, okay, это короткий ролик. Первое, что я сделаю, я его выставлю у нас, у себя на Facebook. Я всегда это делаю автоматически. Я не выставляю подряд все ну, просто, чтобы вы видели, как я это делаю. Я кликаю на этот ролик, на этот квадратик. Нажимаю на Facebook. Я делаю логин на Facebook. Видите, фотография совсем другая, какой-то робот. Меня это совершенно не волнует. Делаю пост. И все, оно уже выскочило у меня на Facebook. Теперь, если кто-то еще кликнет, я еще и за это буду получать очки. О будущем токены и очки которые будут переводиться в доллары теперь смотрите я нажимаю тут он только ролик сорок одну секунду я нажимаю смотрите за мной иногда он может работать дольше потому что может быть на этот ролик нажимает много людей одновременно все, so, такое бывает that that видите сначала идет какая-то реклама за которую нам не считают right просто right потерпите Smart. And I'm gonna my life Hi, I'm я на секунду остановлю вот это начинается реклама за которую нам считают время если вы наведете вот эту стрелку или как тут говорит моя рука палец то вы увидите отсчет вы должны быть уверены что вы видите этот отчет это значит вам засчитывается я нажал, остановил на секунду. Еще вы видите, как только я начинаю двигать этот палец, то сразу же показывается внизу сколько уже прошло времени. Если вы смотрите ролик и вы хотите отойти, но вы хотите досмотреть ролик, просто нажмите на него, как сделал я, встаньте, отойдите, сделайте то, что вам нужно сделать, вернитесь обратно и начинайте смотреть, продолжение смотреть. In home Все, это закончилось. Сейчас начнется еще какая-то реклама. Но наша реклама закончилась. Я могу идти дальше. Сейчас я зайду в бэк-офис. И мы посмотрим за, за, за по время. Сколько времени я пробыл на этом ролике. Сколько времени мне засчитались. Вот видите, как я говорил. You. Ролик был 40 секунд. Мне засчитали 2 секунды. А, в смысле, мне засчитали, я извиняюсь, 30 секунд. Ну, на 10 секунд меньше. Значит, такое бывает. Почему это произошло, честно говоря, я не знаю. Но на сегодняшний момент меня это даже не волнует. Почему? Потому что, если вы посмотрите, я вам уже показывал, что я уже набрал намного больше, чем 10 часов. И не только благодаря тому, что я сам кликаю, потому что я рекламирую свои ролики на Facebook. Люди другие за меня идут и делают... И засчитывается это мне. Поэтому фактически многим из нас возможность будет набрать 40 часов, даже, э, в смысле, 10 часов в неделю, ничего даже не делая. Если вы просто рекламируете ролики правильным путем. Помните, как я вам говорил? Если вы выставляете рекламу на Facebook, и кто-то другой на нее зашел, время, которое он будет проводить на этой рекламе, будет засчитываться вам. Давайте сделаем еще раз. Сейчас зайдем еще на какую-нибудь рекламку. Оп, это длинная реклама. Я не буду на нее заходить. Я не хочу проводить столько долго времени, 4 минуты. Вернемся сейчас обратно. выберем какую-нибудь рекламу поменьше это реклама две минуты ну давай посмотрим две минуты пожалуйста господа пожалуйста смотрите не уходите смотрите до конца чтобы вы поняли что происходит я имею в виду нашу тренировку Опять-таки, сначала показывают рекламу. Кстати, когда вы смотрите на вот эти все рекламы, особенно когда это будет в будущем, и вы, значит, многие начинают волноваться, что за это деньги не платят, они не хотят тратить свое время. Господа, не, за, не забывайте, что за все рекламы деньги платят, идут в компанию тоже. И благодаря этому нам компания сможет платить. Потому что если компания не будет зарабатывать денег, мы не будем зарабатывать денег. Дол, вы должны понять это. Поэтому нельзя быть эгоистами. Надо не стесняться, не бояться тратить свое время. Потому что опять-таки в будущем, если у вас будут большие структуры... Вам даже не нужно будет это делать, благодаря тому, что вы сможете рекламировать рекламки, как я только что показал, и я еще раз покажу, каким способом это можно будет сделать, чтобы набирать очки за счет других людей. И я хочу еще повторить одну вещь, господа. И это будет в будущем. Во-первых, сначала сейчас нужно набрать минимум 10 часов. И если вы не наберете до 21, не страшно. Вот до того числа, как вы доберете, тогда у вас начнут уже время за время платить. Поэтому за доберете до 21-го хорошо, не доберете, так будет до 22-го, до 23-го, до 24-го. Это не имеет значения. Компания только запускается. Многие говорят, так если я уже набрал 10 часов, зачем мне делать это дальше? Опять-таки, не будьте эгоистами, помогите компании быстрее начать нам платить. Это зависит от нас. Благодаря тому, что мы проходим эти 10 часов и больше, и люди работают, они благодаря этому, они находят глюки и их устраняют. Поэтому еще раз, помогите компании помочь нам. Значит, я включаю эту рекламку дальше. Would you like a Come on, do your statue for mom. There we go. Woo yeah. Good girl. This bunny was a really nice bunny and we've adopted bunnies ever since from various rabbit rescue networks, including Sweet Banks, which is where hope came from. That was her name from the shelter, they gave her that name when she was covered in urine and filthy and shaved. They gave her the name in the hopes that she would have a better life and now she does with us. It's just been a wonderful experience to, you know, make a difference in her life, like I said, you know, to, to see her blossom. I mean, I've literally spent hours working with her and getting the point where we can touch her and, you know, that she actually likes us such a change in her, I mean, she still seems shy of the average person, but for her to even come out, I mean, when we first had her, she would just go in the castle and just sit there. She would not come out unless you gave her food or, you know, some kind of bribe to get her out, but she would, you know, come up to you willingly, and now she's very curious and, you know, outgoing. They're awesome pets, I so, you know, I love them. We've had rabbits for 10 years now almost, and, you know, if you adopt, just make sure that you really want a 10-year commitment, they're not easy pets. you gotta pay the bed bills, but she's an amazing rabbit and she's my one and only foster failure and I'm glad I failed because a foster failure is a good thing, most people are like, what do you mean foster failure, that sounds like a failure, it's a bad thing, I'm like, no, and a foster failure is a good thing because you failed a foster you had to adopt, you know, we're glad that we've improved her life, it's only one rabbit, but it means a lot to her that, you know, her life is so much better Окей, okay, на этом закончился закончилась. На этом закончилась а, эта рекламка. Теперь посмотрим, сколько нам мне засчитали. Там было две минуты и две секунды. Окей, okay, видите, я просмотрел две минуты и две секунды, засчитали ровно две минуты. Окей. Okay? Вот это Time Watch, время просмотрено, вот это мне идет засчитано. Поэтому видите, что где-то меньше на одну секунду, на пару секунд, где-то чуть больше. В данном случае меня совершенно, совершенно это не волнует, потому что я выставляю опять рекламу на Facebook, и люди другие за меня заходят и делают то, что должен делать я. Окей? Теперь я вам еще раз хочу показать, как еще вы можете рекламировать и выставлять на Facebook. Сейчас возвращаюсь обратно. Сейчас я найду какую-нибудь рекламу, может быть, поинтересней. Окей. И каждый раз, когда я возвращаюсь, я всегда обращаю внимание, чтобы sign out было. Значит, я нахожусь внутри. Какую нам найти рекламку? Я просто хочу посмотреть по теме. Людям очень нравится смотреть за политику. Нравится смотреть за разных movie старс Вот давай посмотрим. Шерон Стоун. Она знаменитая артистка. Здесь время, время минута. Значит, смотрите, что я делаю. Я нажимаю Шер. Смотрите внимательно. В смысле, нажимаю вот этот квадрат с правой стороны в углу. Я кликаю на вот эту линк. Видите, теперь она синим цветом. И видите, там мой аккаунт номер 1400000142, Это мой аккаунт номер. Потому что я хочу рекламировать свою ссылку, а не кого-то. Теперь, чтобы скопировать, я нажимаю на своих клавишах СТРЛ и C одновременно. Я ее скопировал. Теперь я иду на Facebook. Сейчас я зайду на свой Facebook и зайду, выставлю в группе, в какой-нибудь из групп. У меня групп разных много. Вот, например, группа USA Business. Это американская группа. Во всяком случае, я так думаю. Я открываю группу. Видите, в этой группе 99 371 человек. Я делаю пейст. Окей. Okay. И нажимаю ⁇ Пост ⁇ Видите, вышел какой-то робот. Ну и что? Меня это совершенно не волнует. Какое имеет значение? Потому что, во-первых, они видят, что Шарон Стоун, а во-вторых, тогда же они видят картинку компьютера, робот. Ну и что? Они нажмут все равно, чтобы посмотреть. Какое это имеет значение? А люди концентрируются на этой проблеме. Да, это глюк. Согласен. Уверен, что его починят. Но какое это имеет значение? Люди все равно на это заходят. Я вам только что показывал в своем бэк-офисе, сколько людей заходят ко мне на мои ролики. Я могу зайти в другую группу. Вот еще группа. В этой группе у меня 107 тысяч. Я сюда выставляю. Сюда пошло. Я зайду вот в эту группу. Интернет-маркетинг. Это именно это лично моя группа. Это я ее создал. Видите, сегодня уже хоть, просится 35 человек. В этой группе почти 77 тысяч. Я выставляю сюда. И не увидят. Кого имеет, какое имеет значение, какая картинка? Это уже не имеет никакого значения. Смотрите дальше. Я зайду в другую. Вот... Зайду сюда. Тоже артистка очень известная. Сделаю то же самое. Нажму на этот квадратик в правом углу. Нажму на, на эту мою линк. Скопирую ее на клавишах. Нажимаю S T R L и C одновременно. Теперь иду сюда. В эту же группу выставляю. Видите, опять робот инвейджин. Ну и что? Ну и что? Я могу сделать по-другому. Посмотрите. Сейчас я зайду... Э, какую Вот в другую группу зайду. В этой группе 128 тысяч человек. Смотрите, что я сейчас сделаю. Я добавлю картинку. Любую картинку со своего... У меня есть много картин, фотографий на компьютере. И я просто сделаю это. Я могу ввести любую картинку какую только я хочу потому что люди тоже идут на картинки, а если их понравится картинка они откроют линк будь вот я открою например и выставляю. Посмотрите. Кстати, на этой картинке написано, что у вас в ваших мозгах есть миллион долларов. Вы только должны знать, как это все использовать. Это имеется в виду, что вы все грамотные люди, и вы можете заработать деньги, и у вас уже эта информация есть в голове. Вам ее надо просто достать. Поэтому какая выходит картинка, с, вашим, с вашей лыньк а, не имеет никакого значения. Потому что все равно люди на это идут. Вот это, в принципе, то, что я хотел сегодня рассказать. Господа, у меня к вам есть еще одна просьба и предложение. Потому что мне помогать уже каждому человеку в отдельности просто уже нет возможности. Среди вас много людей. У вас большие группы у многих. И я вам с удовольствием помогу. Мне намного легче говорить голосом, чем писать. Ну, во-первых, я уже 37 лет живу в Америке и только 24 года прожил в России, в бывшем Советском Союзе. Поэтому мне легче говорить и думать по-английски. Я еще говорю по-русски, но если я начинаю писать, я допускаю очень много ошибок. Поэтому, как я вам сказал, мне легче говорить. Если у вас в группе появляется много вопросов, записывайте эти вопросы. Потом звоните мне. Звоните мне заранее, за несколько дней. Мы договоримся, мы будем делать встречи. И я буду отвечать на ваши вопросы. Вы сможете приглашать, кого вы хотите. И мы будем друг другу помогать. Вы поможете мне, помочь вам. Поэтому это я предлагаю всем. Окей. Вторая моя просьба. Если вы смотрите мою тренировку и эта тренировка вам понравилась, пожалуйста, нажмите лайк, чтобы я мог анализировать и видеть, правильно я делаю тренировки, помогают ли они вам. Потому что если я вижу, что э, зашли на мою тренировку 10 тысяч человек, а нажали лайк всего лишь 200, мне такое ощущение, что, может быть, я делаю неправильно, может быть, их не нужно делать. А чем мы идем дальше, тренировок будет намного больше, потому что будет очень много разного материала, нового материала, как работать. Будут материалы о разных продуктах, будет очень много новостей. И для того, чтобы люди знали, как это все делать, кроме того, не забудьте, что наша платформа рекламная будет намного больше. То, что видите вы сейчас, это только один из видов рекламы. Будут совершенно другие рекламы, и платформа будет меняться. И многое надо будет вам показывать и объяснять, как это делать. Поэтому мне очень важно знать, нравятся ли вам мои тренировки или нет. Поэтому я вас прошу, если вам понравилось, нажмите, что понравилось. Если не понравилось, нажмите, что не понравилось. Это нормально, чтобы я знал, как мне поступать дальше. Господа, большое вам спасибо. И еще раз я вас прошу. Передавайте эти тренировки всем, во все свои чаты и всем своим партнерам. Копируйте мои тренировки, выставляйте на свой YouTube. Делайте сами тренировки по моему, так как делаю я, если вам это понравилось. Ну, деньги запомните, господа, деньги в тренировках. До свидания, господа. Удачи нам всем. Счастливо.